Кокча, кокча запахал, вот смотрите как он идет, только говорил, что он зачастит и в вот как под копирочку в этом году игра, чистят, ножки выставляют и вперед. получила 4 все заплясали вот, вот, вот. как под копирочку так все начинают чистить хвост держит хорошо все на лохме помладше. Ух, молодец. Хорошо стоят. Молодцы. И, -и, -и молодец. Молодец, этого и надо, этого и надо начинать. Получается, в моих сычах сидит кюкча, Сизые рыбоголовые. Отлично. <клёк> Ох, разошлись по небу. Начали все расходиться прям хорошо. Все не пропадет. Ну, ветер, как мотыля. Да. Учитесь играть. Ветер. кулакат молодец хвостопады вперед из вас кто-то должен быть хорошим игроком начинает в нем бурлить кровь. Гены начинают на нем включаться. Одного желтого поднял, оторвал. Как бамбук плетает. Так, садимся и вторая. О. Это тоже садимся. Этот сиреневый молодец та-та-та включает это тоже начал переворачиваться молодец ух молодец посмотрим через вас будет топ будет нет уж и на хвост и так Ух, как он идёт. Оба, пошёл. Идёт, идёт на разворот. Идет. Не успел. Чё, оторвались, да? Угу, убежали. Ух да хорошо хорошо меняться уже со что-то от там же. Шасси выпустить, шасси выпустить, ай, молодец, а? кто складет их, кто выпустит. и перевернулся вроде как оторвал я его Хочет не хочет показывать. Ух, перевернулся, молодой. Молодец. Перевернулся, вот еще. Ух ты, молодец. Смотри, сари, сари, сари Это сиреневые пузники. Последние. Ух, смотри, что делает. Смотри, смотри, смотри, смотри. А? Смотри, что делает. Молодец. Еще Хороший. зачистил молодой еще один молодой выскочка Тихонько начинает расходиться. Надо хороший отбор сделать. Лишнего не убрать. А то уберешь, потом жалеть будешь. Жалко уже. Ну, смотри, смотри. Делай, да да да делай. Okay. Сторонам смотри, они а вниз Съешь